Всем привет, это Вилдроп, ссылок никаких не будет, ролик не рекламный, но разговор достаточно интересный. Кстати, закинул 2 500, 34 промик, получилось 3350 рублей. В общем, многие в комментариях пишут, что сайт скам, сайт не выводит вещи. я хотел поговорить не только об этом, но и в принципе о том, выдают ли новые сайты лучше, чем старые. То есть миф это, и миф, кстати, нам 169 рублей выпало. Ну и еще раз все-таки проверить. Вилдроп написал админам, что буду открывать кейсы. Но реально, что хочу сказать, что попросил, чтобы мне вообще убрали все шансы. Хочется посмотреть на реальные шансы по факту с небольшим депом. И такой небольшой момент. Хочется все-таки чекнуть апгрейды, потому что по факту этих проверки апгрейдов так и не было. Но по поводу... Того, что подкрутка, не подкрутка, это, конечно, смешно. Я тут врать не буду, мне всегда ставили шансы. Сегодня я часто попросил, чтобы мне все убрали, и мы проверили всю эту историю на обычных адекватных шансах. По поводу того, что пишут в комментариях, will скам scam и так далее и тому подобное, воруют аккаунты. Сайт аккаунты воровать не может, а при... Это было очень интересно. Это было очень прикольно, ладно. Короче... Сайт аккаунты воровать не может никак. Мне на самом деле это задело, потому что пишет типа, ой, человек заплатил денег, рекламируешь скам. Хотя э, был ролик, кстати, лапки, бля, неплохо. Хотя был ролик на канале, когда мы закидывали деньги подписчику на аккаунт. Ну и там ему реально падало. Здесь я не скрываю, я тогда говорил, блять, ну может подкрутка по IP быть. А, вот. Но по поводу того, что скам я рекламирую и так далее, блин, я не понимаю, с чего такие выводы сайт не скамит. То есть, что такое для меня скам? Это тот сайт, на который деньги ты зальешь, и он тебе не выведет. И это было очень смешно, и на самом деле меня, меня это реально задело. Да, мне там заплатили денег, но я говорил, когда были конкретно рекламные ролики по Виллдропу во всех... А вот это интересно, почему чаша стоит 880 рублей. Ладно, мы это ставим, проверим. Вывод. <laughs> я сейчас охуел чаша за 800 рублей. Попробуем вывести, это очень интересно. Ну и вот. И а, больше всего меня заинтересовало то, что пишут, типа, сайт ворует аккаунт. Это, конечно, смешно, потому что авторизация через Steam. И админы мне написали, типа, что за бред, пишут какую-то хуйню. Ну тут, тут я спорить не буду, это реально херя. А, деньги заплатили за ролики, в которых я говорил, что реклама, да, еще раз повторюсь, в остальных случаях сказали, сказали, блять. Как я и говорил, я закидывал там бабки сам. То, что была подкрутка, я это в принципе, так, все, nice, я это в принципе не отрицал. Это было видно, я говорил, что мне крутят, у вас таких шансов не будет. Но, тем не менее, мне писали по поводу того, что, блядь, подкрутка. Я такой, Нокия, ну, очевидно. Виллдроп я записывал, записываю и буду записывать по той причине, что его смотрят. Сайт новый, он вызывает интерес, и в миллион раз повторюсь, как было с кейс-баттлом. Блин, ну, сайт есть, что тут показать. У нас были кейсы за полмиллиона на канале. Здесь есть кейсы за лям, и я реально жду, когда их добавят, чтобы их уже записать, потому что это по факту тематика канала, но нифига себе кейс за миллион рублей. Плюс хочу сделать ролик отдельный, посвященный вот этому кейсу инвесторов, тут очень много прикольных скинов, и записать я это хочу. Админы, блин, ну дают возможность это делать, почему нет? В остальном по поводу подкрутки, но все-таки мы, э, я записывал ролик, да, повторюсь, на аккаунте подписчика, там ебать как выпадало, причем деб был небольшой, мы ему также все э, вывели, ну, вернее, я оставил скины на его аккаунте, он их заберет, когда у него появится Steam Guard. В общем, тему со скамом, не скамом закрыли, я в миллион раз повторюсь, что никаких пруфов, что это скам нет, он реально сайт вводит, я бы не стал с ним по-иному работать, ну, и плюс все-таки на аккаунте подписчика проверка была. Момент другой, многих интересует вопрос, выдает ли новый сайт, кстати, да, правда, дорогие долбануть, выдает ли новый сайт лучше, чем старые сайты, то есть, когда, в принципе, открывается новый проект, может ли он выдать лучше, но, слушай, здесь э, такой достаточно интересный момент, потому что, в теории, сайт выдавать может, ну, естественно, кстати, классно, я все это буду <смех> выводить. Мне нравится. Сколько мы? 2 500 закинули, а у нас уже можно продать. Есть чаша за 800, посмотрим, как она выведется, и ягуар за 2. Вообще круто. Ну, и вот, у сайта, конечно, есть потенциал у любого, и они могут выбрать два пути, по которым они пойдут. Либо они будут отбивать деньги, потраченные на создание сайта, либо они будут выдавать, чтобы заинтересовать пользователей, они у них остались. Ну, потом, конечно, уже могут шансы резать. Здесь вопрос в том, что выдавать 100% Вам никто и никогда Давай-ка вот эту историю все-таки попробуем Не будет тому, как, ну, все-таки нужно Отбивать хоть какие-то затраты На рекламу, не на рекламу, поэтому 100% выдачи не будет И вот блядь, синий фосфор пролетел И история о том, что новые сайты охуеть Как выдают, ну, это все-таки больше похоже На миф, просто по той причине, что я не знаю Что, кстати, что сейчас делать, давай-ка мы Ну, мы Егор продадим, потому что чашу я все-таки хочу забрать И эту историю тоже продадим Потому что все-таки сайту как-то хоть что-то нужно отбивать. И рекламу, и зарплаты и так далее. Поэтому, ну, я считаю, что вот теория о том, что сайты выдают, как только они открылись, может быть, но не так сильно, как и... Те сайты, которые существуют Кстати, высокий шанс окупа Интересно, что я, ну, после того, как ролик дропнул Я наблюдал с тем, что открывает, открывали вот это По факту, это просто байт, название Типа, высокий шанс окупа, фига, окупать он нифига не будет Но, тем не менее, его крути, давайте тоже покрутим Это внеплановая, можно сказать, проверка Давил дропа, ну, опять же, какая внеплановая Я написал админам, короче, но ну, суть в том, что я закинул 2500 И неплохо 100-трек нуар выпал Бля, да мы его тоже, в принципе, заберем. Но вот сегодня я, наверное, на процентов 70 уверен, что никаких шансов нет. Я реально попросил админов, чтобы их не было. И опять же, если они будут, я это все говорю роликом, в роликах выгодные, мне не знаю. Но вот сегодня я все-таки надеюсь на то, что посмотрим, что вот реально можно с двух 500 выявить Ролик будет называться «Скамли вилдроп или нет?» Потому что пишут еще и плюсом мне в ВК очень часто. Человек там сайт заскамил, сайт не вводит. Но я пишу, ребят, го-пруфы. Пруфов, еще одна м кстати. Пруфов ни один из тех людей, кто писал, мне не предоставил. Это очень весело со стороны выглядит. А Я что хочу все-таки сейчас попробовать? Я хочу попробовать вывести вот эту чашу. Мне очень интересно, как она произошла. Ошибка, попробуйте другой скин или позже. А Что делать? Ну, типа, есть чаша Я просто уверен, что она бы, блядь Ну, чаша за, такой, за такую стоимость нет И забрать я ее не могу Ну, просто она выпала за 880 рублей Как ее забрать? Вот вопрос в этом Ну, то есть, вот вам объективный обзор Выпала чаша, блядь, за 880 рублей Я ее не могу забрать Потому что такого, такого скина нет Но ну, он есть, но за такой прайс ты его никак не выведешь Кей, попробуем сделать что-нибудь с него Например, реально чашу в апгрейдах я как раз хотел проверить В остальном у нас лежит очень много скинов Подожди а если мы зайдем сейчас в апгрейды и поиск по имени есть, например, чаша. Сколько она стоит? Давай посмотрим, чаша. А, ее тут вообще нету, понял. X10, X10, неважно. Короче, чаша тут, скорее всего, нет. Чаша. Еще раз попробуем, да, чаши нет. Но вот мне больше всего сегодня был интересен момент вот этот. Ну, в общем, тем людям, кто спрашивал, скам не скам, сайт не скам, аккаунты забрать он у вас никак не сможет, авторизация идет через Steam. По поводу вывода он работает, но на чаше этого не видно. Не, нифига, ну, блядь, ну придется продавать. Почему нету окна замены скина, конечно, вопрос. 880, типа, я не могу ее забрать, меня это очень сильно раздражает. В остальном, ладно, а, что хочу сделать, я все-таки хотел сегодня здесь проверить апгрейды, блять, глок забрать, ладно, попробуем заапгрейдить, а, что мы сейчас делаем? мы, короче, мы ушли, в принципе, было 3300 вроде как с промиком, если я не ошибаюсь, но, тем не менее, от депа уже плюс Давай-ка мы же попробуем сделать следующее, весь балик мы делаем x2, это сколько будет? x2 это 7000, нож можно попробовать в целом, почти 50% шанс Давай пробуем, 7000 Рисковать сегодня сильно не буду, все-таки я уповаю на то, что шансы стоят Шансы не стоят, шансов, блядь, нет, 0 рублей, прикольно Я вот знаешь, думаю, делать ли еще один деп Я очень сильно сегодня хочу проверить все-таки апгрейды, блядь Тем более мы сейчас леем Давай, короче, я сделаю еще один деп и уже будем посмотреть. Поставьте, пожалуйста, лайк. Здесь реально вся правда, как она есть. Ну, я говорю, что я сотрудничаю. Я это не скрываю. Ну, конкретно сегодня все-таки деп мой, блядь, ну, он небольшой. Если сейчас закину еще сильно то погода не изменит. Давай еще депнем. Так, 3000 еще закинуто, и у меня открылся вот этот кейс. Сейчас я промик никакой не использовал, потому что... Кстати, кейс дорогой, я зачем-то фастом начал крутить. Потому что тот промик, который был на главной, я уже его заюзал. вот. Но самое главное было закрыть сегодня вопрос по поводу скама. Реально, дофига комментариев, меня это очень сильно напрягало, что человек продался и так далее. Блин, но на канале есть честные обзоры, и их записывать на что-то нужно. Я, к сожалению, помимо Ютуба, второй никакой деятельности не имею. Кстати, черный глянец, неплохо. Четвертого окей, сколько он стоит, вопрос? 1700, нормально. Поэтому рекламные ролики делать надо Плюсом сейчас очень много будет выходить прокачек Новая рубрика стартует Уже буквально завтра будет видос Поэтому здесь, надеюсь, меня поймете Что рекламные ролики, все-таки от них никуда не убежишь Слушай, вот сейчас были сливы И я что хочу попробовать, все-таки еще раз балансом Мы сделаем, давай, хорошо, 2000 И допустим, ну еще раз x2 эм, Да даже не x2, но x5 это дохера будет Не, x5 слишком жестко Но опять же, был слив можно в целом попробовать здесь каножек. 17 процентов, блять. 22. Слушай, давай пробуем, 2700. Просто был слив, если смотреть как по кейс батла апгрейд зайти должен. Да, найс, все. Вот, вот это точно вывод, блять. Ну мы, что, D5K, X2 сделали, нож вывод уже пойдет сразу. Давай сразу заберем, почему нет. В остальном все, мы с тобой продаем. Продать, продать. почему, блять, не продается? Чё за херня? Сайт, блять. А, все, найс, nice. мы продали скин, прекрасно, нож выводится. 2000 на балансе. Проверяем апгрейды, это пару апгрейдов, не жесткая проверка. Ладно, ну, бля, это больше, знаешь, как все-таки разговорный ролик, мне хотелось закрыть именно пару вопросов. Может ли выдавать новый сайт лучше, чем какие-то старые, рассказать про это, все-таки я в этой теме очень долго говорюсь, И по поводу скама вопрос тоже закрыть. Да, пробуем сделать x2, зайдет, зайдет, не зайдет, ну, я в любом случае в плюсах. Найс, nice, найс. Nice. Скрывать не буду, конечно, реклама у человека стоит дороже, но, тем не менее, 12 тысяч. Свой деп хотя бы я купил и заебись. Сейчас посмотрим, придет ли все. Вот как раз, почему две МК, я немного не понимаю. Охуенно, сайт работает, давай в 5 нажмем. А, окей, МК одна. Заебись, Дроп, блять, круто, лайфлент лагает, пиздец. Так, ну, что, ждем скины. Ну, и вот сразу к следующему вопросу, скамит ли сайт. Слушай, ну, так... Это у нас все автоматом принялось, я понял а, Смотри, по итогу, инвентарь Ну, то есть, к вопросу скама Вот, к, к прайсам есть вопросы На сайте стоило 10 тысяч, разница в 1200 К прайсам все-таки вопросы есть, нож по факту здесь стоит дешевле А эмочка нормальная, эмочка стоит дороже, подожди А, ну это продажа, Атака на она 2500 и, в принципе стоит Тут 5200, я аж офигел в общем, ребят, по скам вопрос закрыт, потому что новые проекты окупают. Я тоже рассказал, кому было интересно, не нужно строить каких-то теорий, что, для сайты окупать будут. Да, в принципе, все будет, как и на всех сайтах. Может, новые сайты могут выдавать чутка получше, но это не критично, поэтому делать выбор в пользу новых сайтов я бы вам, ну, тоже не советовал. Смотрите, что вам больше нравится, и там открывайте. Вот, это был Человек. Всем огромное спасибо. Ролик получился больше разговорным. Я, конечно, хотел проверить апгрейды, но их, наверное, нужно проверять на другую сумму, а не на такую маленькую. Это все тоже в скором времени сделаем, посмотрим, проверим. В остальном все. Всем спасибо. Это был человек. Всем пока.